Всем привет! Сегодня я покажу, как я подключал реле-регулятор с поддержанием мощности с AliExpress к коллекторному двигателю от стиральной машинки Автомат LG. Использовал для подключения всего лишь 4 провода от реле-регулятора. 220 вольт, вот этих вот два провода, красный и зеленый. И тахо-датчик, вот этими вот двумя синими проводами подключается. На электродвигателе подключается, подключал следующим образом. Вот этих вот два вот этих два провода это у нас щетки. Это у нас термичка, то есть предохранитель в обмотках. Это у нас тахо-датчик. И это вот обмотки. Но я подключал на вот эту на вот этот край обмотки и на вот этот край обмотки. 220 подключил к этой щетке и этой обмотке. А перемычку поставил от этой щетки к этой обмотке. Ну и соответственно так вот датчик. Вот он подключенный. Потом покажу реверс. Сейчас включим, посмотрим как будет работать. Включили в сеть 220, начинаем добавлять. Он сейчас показывает полтора. держишь руками, это минимальные обороты, можно сказать. Можно еще меньше поставить, но вращается сейчас против часовой стрелки. когда сбрасывает обороты и потом подхватывает он. Так, теперь меняем реверс. Для того, чтобы поменять направление вращения, меняем вот эту вот перемычку с подачей 220 вольт с реле регулятора. Смотрим, вращалась до этого против часовой стрелки. Ну а сейчас мы видим, что оно сейчас вращается по часовой. Опа. да лента не выдержала нагрузки такой улетела вот так всем спасибо за просмотр пока